Привет. Хочу немного с тобой познакомиться и рассказать, почему я начала заниматься бизнесом. Меня зовут Надежда Шадрухина и крайние 12 лет я живу в городе Пермь, родом из поселка Теплая Гора. Когда мне было шесть лет, мы потеряли папу и мама воспитывала нас с братом одна. На тот момент мы жили в своем доме, где нужно было носить воду из колодца и топить печку. Дровами. И мы с братом практически всегда были дома одни, так как мама работала, чтобы дать нам самое лучшее. И буквально через год мы переехали в двухкомнатную квартиру, еще через несколько лет в трехкомнатную. И глядя на все это, да, что мама всего добивается сама, я хотела также, но не в деревне, а в городе и упахив... не упахиваться да, да, да, 4 на 7. И в 20 лет я уже начала думать о детях, но первого, конечно же, я хотела 25 лет, так и произошло. И когда появился первый малыш и наша первая квартира в ипотеку с мужем, я осознала, что пока я в декрете, я не хочу не хочу зависеть от мужа, потому что я привыкла иметь свои деньги, так как с 14 лет я уже начала подрабатывать. Когда училась да, на мастера отделочных работ, я практику проходила, устроившись как рабочий. То есть уже тогда у меня был небольшой навык переговоров с лучшим результатом для меня. И буквально за год до декрета я уже начала подумывать открыть свой там, кабинет мастера ногтевого сервиса. Тогда у меня это неплохо получалось. Но я поняла, что сидеть часами на одном месте это тоже не для меня. И именно в декрете я и начала да, заниматься бизнесом. Бизнесом не линейным, а именно в онлайн. Там, где не нужны да, большие инвестиции, чтобы начать получать доход. Я всегда понимала, что работая за зарплату, я не реализую свои мечты и цели. Почему? Да потому что пять лет назад, работая в найме продавцом в магазине, зарплата была в полтора раза больше, чем сейчас. Годы идут, и доход меньше. И сейчас в силу интернета бизнес можно масштабировать, и любое дело можно монетизировать дополнительными источниками. И главное знать, как это делать грамотно, и как это все делать красиво. Но есть, да, в силу разных да, обучений, тренингов, разных коуч-сессий, с помощью команды, это все становится эффективнее и прибыльнее. И вообще я за свободу, за свободу действий, за свободу мыслей. Мне нравится творчество, чего нет да, в найме. И именно поэтому и бизнес. Если вы занимаетесь бизнесом, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, почему вы начали им заниматься. Мне очень интересно будет почитать.